Имя Антоний Благотворец. И сегодня речь пойдет о замысле. Что такое замысел? И из чего он состоит? На да, твой личный замысел. Три кита. Первое – это материальное развитие. Второе – это духовное развитие. И третье – интеллектуальное развитие. Это то, что соединяет материальное и духовное. И духовное развитие. Как я уже говорил, это не випассанные, а, не, не ретриты, не воздостояние и не медитации. Духовное развитие – это твой внутренний огонек, то пламя, которым ты горишь, да? то, чем ты занимаешься в свое удовольствие, в радость. И вот три кита, из чего состоит замысел. Да? Вообще замысел – это твой личный план на жизнь, чем заниматься, что делать, что смотреть, что слушать, что покупать. Это тот план, который не даст тебе сойти с пути, да, обрести вот эту смелость и идти и реализовывать свой талант. Да. Замысел – это в первую очередь про твой талант, про раскрытие, дар. И как я это вижу современным языком, айтишным языком. Давай немножко познакомимся, кто я такой. Я с самого детства знал свой замысел и реализовывал его, и продолжаю реализовывать. Я тот, кто поставил эксперимент «Жить 600 лет» лично для себя, чтобы проверить. Ту информацию, которую я уже нашел, с теми долгожителями, с которыми я уже познакомился. Очень подробно, конечно, я уже на замысле раскрываю а, информацию про долгожители, чем они питаются, где они живут, а, истории этих долгожителей, которые описаны в книге. Основная моя задача — передать тебе современные инструменты. Я сам айтишник. Занимаюсь разработкой, программированием, и вижу иначе, иначе мир вижу. И как раз таки вот это отличие меня, потому что я живу в горах, на высоко в горах. Сейчас я с командой разрабатываю платформу по вознаграждению поэтов, писателей, стихов. Это моя мечта детства. Создать платформу, где, выложив стихи, человек получает за это вознаграждение. И не единоразово, а всю свою жизнь. Столько, сколько будет этот стих в интернете. Дальше замысел. Это еще и интеллектуальное развитие. Это интеллект-карточки для развития обоих полушарий, для активации шишковидной железы для пробуждения экстраспособности человека, два месяца школы гениев. Также в, замысел состоит из двух активаций, очень мощных активаций, которыми люди на планете Земля не пользуются. Это запредельная информация, то, к чему человек самостоятельно не придет. Первая активация называется атомный реактор. Да, и там мы с тобой будем запускать а, внутренний иммунитет, чтобы обнулить, так сказать, все болячки, все проблемы, которые есть в организме. Да, это такая технология, которую самостоятельно тяжело сделать, практически невозможно. Только с э, человеком, кто уже это прошел. Да, это э, улучшение зрения, э, любую, любую болезнь э, эта технология излечивает. Да, и на моем опыте есть человек, который излечился от самой последней стадии сахар, сахарного диабета. Буквально за два месяца. Причем он приехал вообще умирать. Ему врачи дали э, Две недели жизни. Сказали, все, ты уже не жилец. Да, и отказались его лечить. И когда он приехал, когда он получил эту технологию, да, а, исцелился и с огромной благодарностью сейчас создает а, водородный генератор, который основан на... То есть питание этого водородного генератора – это морская вода. То есть вечный двигатель электроэнергии. Вот. О нем подробнее тоже на замысле расскажу, кому будет интересно. Дальше вторая активация – это королевская практика, которая мне досталась от королевской семьи напрямую. Вот. Это как раз про материальное развитие что в нас не хватает, какого одного такого качества, что переключает человека на, так сказать, высокую волну материального успеха. Либо чтобы все получалось, чтобы все реализовывалось. И из этих трех китов Материального, духовного и э, интеллектуального и состоит весь проект записи. Два месяца э, каждый день будет информация, технологии, которые я передаю тебе в Телеграм-канале. И ежедневная практика в школе гениев с карточками интеллектуальными. Все эти карточки будут доступны тебе, здесь больше 30 вот. Их хватит на целую жизнь, чтобы передавать из поколения в поколение э, вот этот ген изобретательности, ген креатива. И, возможно, от тебя родится следующий да Винчи, либо Ван Гог. Примеры. Кто уже закончил замысел? Один из участников замысла. Он жил всегда в одном городе, не покидал своей страны, не покидал свой город. Сейчас он строит город предпринимателей, креативных людей в Крыму. А еще один человек полностью излечил свое зрение, восстановил свое зрение. Причем это всего один месяц тренировок в школе гениев. В школу гениев нельзя попасть без замысла. То есть нету э, доступа. Я ее не передаю отдельно от замысла, потому что это три кита. Если у тебя будет только один ключ, то не сработает замысел. Не начнется твой личный замысел. И мы будем с тобой целые два месяца собирать элементы твоего замысла, записывать эти элементы. То, что помогает развиваться материально, то, что помогает развивать... Духовное, вот это, огонь внутренний и, конечно же, этот мостик между, интеллектуальным, о, между материальным и духовным, интеллектуальный мостик, то, что позволяет жить долго. Да. То есть есть еще три основы долгожительства. Первая основа – это шишковидная железа, чтобы она была активна. Что закрывает шишковидную железу? либо деактивирует ее, это сахар банально, да, разные консерванты, усилители вкуса. Следующая основа долгожительства это белочковая железа. В центре нашей груди находится. Можешь подробно почитать об этой железе. И третья основа это дойтянь, тот центр, который находится чуть ниже на там, где стволовые клетки. Вот это место, где сохраняется твоя жизненная энергия, которая подпитывает весь твой организм. Но замысел – это, конечно же, и про долгожительство, потому что я сам э, это излучаю, сам это исследую уже много-много лет. Больше 20 лет путешествую по миру, исследуя все, что касается долгожительства. И я понял основу что вся основа она состоит из этих трех составляющих. И самое главное это интеллектуальное развитие, потому что именно в долгожительстве у престарелых людей да, уже в возрасте появляется рассеянное внимание, когда человек плохо запоминает, плохо считывает информацию. Так вот, когда ты даешь себе установку жить 90 лет, то ты соглашаешься с общепринятым, так сказать, договором жить 90 лет. И вот этот договор, он начинает работать. И ты всем своим клеткам каждый день передаешь такой посыл, что как надо выглядеть в том или ином возрасте. В 30 лет надо выглядеть вот так, в 40 лет вот так, в 50 вот так, в 60 вот так. Причем ты это считываешь у людей неосознанно. Проходит кто-то мимо на улице, и ты считываешь, сколько ему лет примерно. Да, и пополняешь свою библиотеку портретов, как надо выглядеть. Да. А на замысле мы с тобой проведем расторжествление с этим договором. И я тебе дам такие ключи, э, технологии, как раз и навсегда распаковать свое ДНК, которое мы искусственно обрезаем. Из-за того, что мы принимаем общепринятые э, правила жить 90 лет, мы свое ДНК обрезаем до 90 лет. Поэтому сейчас в мире происходит вот эта постоянная спешка. Да, и люди такие которые поверхностные, не глубокие, не о чем поговорить с человеком. Да? Начинаешь говорить с ним, а оказывается, что это первый слой и дальше уже ничего нет. И глубокого человека сейчас в этом мире встретить очень большая редкость, да? который посвяти... посвящает жизнь да, своему делу, либо исследованию какого-нибудь. Да? Из-за того, что все а -а, живут в вот эту короченную жизнь, я это даже называю самоубийство. Приходится спешить, выполнить все за вот этот промежуток времени. Когда у тебя полноценная ДНК, полноценная его длина, которая определяется продолжительностью жизни, тогда у тебя происходят совершенно другие процессы. Ты начинаешь творить и становиться человеком, который глубокий, который у которого есть время а, поисследовать, а что же тебе по душе, а что а, тебе интересно, да? что можно создать в этой жизни, чтобы этот механизм передавать из поколения в поколение, и чтобы этот механизм приносил пользу из поколения в поколение, да? и сейчас ты закладываешь этот фундамент и этот фундамент я назвал замысел, то, что работает в современном мире, то, что а, чисто, по природе, да, основанное на законах природы, не где-то подсмотренное в каких-то тренингах, книгах. Кстати, я не участвую на тренингах и не читаю нищие книги, кроме Библии и пару а, друзей, которые пишут книги. Вот и есть у меня один файл к тебе, такая, э, такой подарок. Никогда не, не смешивай свой ананасовый сок с кока-колой. Что это я имею виду? Выбирай, с кем ты общаешься. Выбирай тех, кто тебе советует какие-то фильмы, да, кто советует тебе какую-то информацию. И если он э, кока-кольный, как это правило звучит? Никогда не смешивай свой ананасовый сок, свой природный вкус с кока-колой, да, с какими-то а, искусственными людьми, которые поверхностные, которые не отдали, не отдали а, свою жизнь, с, а, свое служение, но да, не отдали область для исследований, область для реализации, для творчества, да, и мы с тобой Давай рассмотрим с тобой, что мы с тобой покупаем. Очень часто мы с тобой покупаем смелые продукты, смелые решения. И вот этот пакет смелости, он зашифрован в том или ином купленном тобой гаджете, в том или ином купленном тобой бренде, одежды, либо еще чего-то. Вот. И мы неосознанно тянемся к смелым людям, к смелым проектам, чтобы в себе раскрыть этот файл смелости. Следующее, зачем мы с тобой неосознанно, что мы с тобой покупаем, выбираем, это то, что имеет этот файл преданности. И очень часто мы встречаем такую информацию, что вот этому бренду 200 лет, этому бренду 180 лет. Да, то есть у нас возникает э, доверие, потому что этот э, человек, который создал этот бренд, он предан ему из поколения в поколение. То, что передается из поколения в поколение. Да, и вот эта преданность, это тоже то, что мы покупаем. Так вот, э, это такие пару ключиков, которые я тебе сейчас передаю, чтобы ты понимал, о чем замысел, какая суть, какая мощь у этого замысла на всю твою жизнь. И у меня есть очень классная а, к тебе новость, что после замысла ты перестанешь тратить деньги на психологов, на коучей, на учителей. На разных гуру ты получишь технологию, которая раз и навсегда избавит тебе, тебя от траты а, денег налево и направо. То, что а, создано социальным миром, для того, чтобы качать деньги с тебя, водить тебя за нос. Вот. Это хорошая такая новость, что побочный эффект твоего личного замысла, да? и ты мог встретить такого человека, у которого есть свой замысел. В глазах прям написано, он знает, что он делает, он знает, куда он идет. Вот о чем замысел. Когда ты получаешь этот инструмент, эту искорку в глазах и начинаешь а, обладать вот этой природной харизмой, когда ты, ты уверен. Что ты делаешь, куда ты двигаешься, да? и каков твой личный замысел? Встретились с тобой, познакомились через э, квест, интеллектуальный квест да, это одно из моих хобби: я программирую роботов, программирую ботов, соединяю, так сказать, э, компьютер с э, фабриками, с заводами, соединяю Telegram. С фабриками, с умным домом соединяю. Вот. И одно из твоих, таких повествований э, в моем творчестве это вот этот квест несет огромную силу. Я просто э, так сделал, чтобы не раскрывать, э, не спойлерить тебе, что, что тебе это даст. А просто налегке пройти этот квест, посмотреть фильмы, уловить для себя суть да? и вот этот сегодняшнее сегодняшнее это видео это как раскрытие значения этого квеста для чего вообще какой замысел этого квеста что он тебе дает что он открывает да? и это как первое знакомство мое с тобой для того чтобы посмотреть а, а что там внутри что за замысел такой? А кто такой Антоний? Да? Можно ли ему доверять? А, превышение ожиданий. Вот о чем а, этот квест. Да, когда ты пришел, просто посмотрел видео где-нибудь, познакомился со мной, так вскользь, да, Либо кто-то из друзей тебе прислал видео. Ты посмотрел а, одно задания в квесте, второе увидел, что вообще... А, Оказывается, два полушария, да, они имеют синхронизацию. И если нет синхронизации, это как велосипед, который состоит из двух колес. И если одно колесо плохо вращается, а второе хорошо, то далеко ли ты на нем уедешь? Также с нашим мозгом. Если есть небольшое подтормаживание одного из полушарий, то человек получается немножечко заторможенный, на полпроцента. Но если это умножить на 365 дней и умножить на 10 лет, хотя бы на 10 лет, то получается в сумме ты очень сильно а, теряешь потенциал. Ты очень сильно не реализовываешься. Да? И вот этот ключ, он отчасти зашифрован в квесте, и полная его расшифровка – это вот в замысле куда я тебя и приглашаю. У меня все. Всем пока. Буду рад видеть. Всего доброго.